Вы готовы, дети? Да, капитан. Я не слышу! Я точно, капитан. Всем привет! Сейчас буду рассказывать с умным выражением лица о тюнинге двухтактных двигателей на доступно понятном уровне. Да ладно! Чисто о том, что можно сделать с вашим куском дерьмы, что поножило. Если вы катаете на любом аппарате, то всегда хотелось получить больше мощности, так сказать, получить от него все, что можно. Но что же и делать? Конечно, брат, свои корявые ручки, напильникой в бой с песней. Ладно, шутка, минутка. Юмор, у меня такой себе. Двухтактные двигатели, в отличие от остальных двигателей, очень капризны в плане тюнинга, около 35% мощности он может получить от настройки выхлопной системы. То есть нужен правильно подобран или сделан резонатор. Также не забываем чтоб ваш дырчик начал ехать ему нужно поставить карбулятор с большим дуплом, при тюнинге нужно считать какой карбулятор вам лучше всего будет подходить, даже с этими изменениями ваш дырчик уже готов покорять просторы вселенной, но чтоб преодолеть скорость звука можно запить цилиндр напильником, или заменить на более мощный. Как уже наверное всем известно то то из завода много где есть специально задушины поршневые, поет ему и делают портинг окон, это дает больше возможности наполнять смесью ваш цилиндр, естественно и больше отдать можешь. Да что ты черт побери такое несешь. Иногда полтинники могут дрючить всех у кого больше объем. Да ладно, но это не точно. Также много чего зависит от системы зажигания, если у вас приматан слишком тяжелый маховик естественно и раскрутить двигатель его труднее, поэтому и устанавливают легкое зажигание чтобы сбежать лишнего веса, и используют ротор кит и тому подобные мотоплаты. Все эти нюансы в своей общей сумме дают очень бодрый результат. Вот один из примеров, обычный мопед сусон. Но стоит доработать эту тлегу, и это превращается в адскую колесницу. Но злоупотреблять этим делом не надо, а то потом ресурсы ни фина не будет. И потом будете плакать что мопед развалился. Надеюсь чуть что то полезное вам было из этого видео, до скорых встреч.